Стоит дедулька, на дороге голосует, останавливает машину и говорит водитель: «Сынок, довези меня тут до деревни-то близко, а как приедем, я с тобой расплачусь, все до копеечки отдам!» «Да, конечно, дедулечка, садитесь!» Доезжают они до места, дедулька-то из машины выпрыгивает, а водитель говорит, «Дедуль, ну, как договаривались, ну, за проезд надо заплатить!» А дедок говорит: Ой, сынок, я вот думаю спасибо сказать. Так ты и забудешь деньгами расплатиться. Так ты и пропьешь. Короче, да пошел ты на три буквы, и не забудешь, и не пропьешь.